Привет! Мне очень нравится одна шутка, что конференция перфекционистов не состоялась из-за криво нарезанных пригласителей. Дело в том, что маркетинг иногда такое бывает в погоне за совершенством, за какой-то идеальностью, губится хорошая идея, либо какой-то интересный проект. Вот что с этим делать? Как найти баланс между перфекционизмом и рационализмом? Об этом мы подробно поговорим в этом видео. Перфекционизм это стремление человека доводить результаты своей деятельности до соответствия самым высоким эталонам либо стандартам. Вот эти высокие стандарты, они могут существовать в обществе, то есть быть общепринятыми, либо, что интересно, их может придумать сам человек. То есть сам человек задает себе очень высокую планку и потом, соответственно, пытается ей следовать. Если мы говорим о бизнесе, то вот такие высокие требования этот человек может предъявлять своим коллегам, подчиненным то и своей команде. Дальше я выделила условно три категории перфекционизма, как это может проявляться в бизнесе, ну, в частности в маркетинге. Мы будем больше смотреть в маркетинговую деятельность. Это будет мой взгляд на проблему, чтобы лучше донести идею первая условная категория перфекционизма это когда есть установка что все должно быть идеально потому что любая деталь и любая мелочь очень серьезно влияет на имидж компании есть действительно люди которым кажется что любой партнер любой клиент рассматривает всегда вот бизнес под микроскопом то есть очень подробно обстоятельно обращает внимание на все детали поэтому любая мелочь любой какой-то изъян ошибка это будет приравнивать от катастрофи. Ну, например, сайт, статья в блоге, там нашли несколько опечаток. Это катастрофа. Что у нас теперь подумают партнеры, клиенты? У нас теперь никто ничего не будет покупать, подумают, что мы безграмотные и так далее. На самом деле большинство людей вообще ошибок не видят, потому что, как правило, читают очень быстро. А для того, чтобы увидеть ошибки, нужно читать сконцентрированно, очень внимательно, то есть задаться целью, вычитывая текст именно на грамматические ошибки но еще такой пример одна моя коллега рассказала мне что руководитель вот сделал трагедию из из обычной фотографии которую опубликовали в корпоративных социальных сетях это была абсолютно обычная фотография но по его мнению ее неправильно обработали неправильно вытянули цвета и что самое интересное там была ужасная композиция кадра но вот в целевой аудитории этой компании то есть среди клиентов партнеров там нету, скажем так, художников, дизайнеров, то есть тех людей, которые действительно могут в этом разбираться и понимать, что такое композиция кадра. Ну, тоже вот такой вот пример, как можно сделать трагедию из обычной фотографии. Цитата для размышления. Теперь я полуперфекционист, а это намного лучше. Только одна моя половина стремится к совершенству, а другая просто хочет получать удовольствие. Следующая условная категория перфекционизма, это когда есть завышенные требования к результативности, и отсюда, как следствие, идет и идеальное исполнение в том числе. Ну, давайте на примере. Новогодняя коммуникация. Нужно сделать открытку, либо серию изображений для поздравления с Новым годом. Причем речь не идет о маркетинговой кампании акции с новогодними скидками. То есть это просто изображения, которые будут использоваться для поздравления. Вот есть ли смысл Здесь сильно заморачиваться, стоит ли ждать от этой маркетинговой коммуникации каких-то сверхрезультатов. На самом деле в период Нового года все будут друг друга поздравлять, все будут отправлять нечто подобное. И даже есть такой же термин, который называется новогодний спам. Так вот здесь стоит сделать нормальное изображение, сделать его вместе с дизайнером, разработать эту коммуникацию, сделать все в корпоративном стиле, закрыть этот проект вовремя и все. И никаких сверхрезультатов, в принципе, здесь не будет. Это просто открытка, это просто изображение для того, чтобы поздравить. И не более того. Ну или еще, допустим, пример. Буклет. Сделайте буклет, чтобы клиент его взял, посмотрел, прочитал и сразу купил. И начинаются какие-то требования к дизайну, потом начинают придумываться какие-то супер тексты, по 10 раз их вычитывать, потом еще какие-то супер требования к полиграфии и так далее. На самом деле буклет так работать не будет, это всего лишь буклет. Он маленькая частичка, которая входит в комплекс всех маркетинговых воздействий и маркетинговых коммуникаций. Полезный совет. Не всегда нужна идеальность. Например. Иногда можно отказаться от совершенства и просто смириться с каким-то приемлемым вариантом. Еще один вид, либо категория, которую я хочу выделить. Во всем, что мы делаем, должен быть очень глубокий смысл. Это может перекликаться со вторым вариантом, но здесь результативность – это скорее как следствие. Самое главное, что в любой коммуникации, даже в самых простых вещах, всегда закладывается очень глубокий смысл самая простая картинка вот посмотрел на нее клиент и сразу уловил много смысла. допустим про наше видение миссию философию компании здесь простых решений не существует и здесь не может быть например просто ручка в корпоративных цветах этой ручкой можно просто писать нет это должна быть ручка какой-то особенной формы и под этим мы тоже подразумеваем какой-то смысл на этой ручке какое-то особенное нанесение и вот даже в этом должна быть быть коммуникация то есть то что мы хотим донести рынку то есть во всем будут смыслы какой-то сложный креатив и так далее здесь простых решений не существует и существует опасность что вот если во все это заиграться вот в эти сложные смыслы в сложный креатив то может э, получиться так что целевая аудитория рынок клиенты они не уловят всех этих идей они этих коммуникаций не поймут потому что это очень сложно Перфекционизм, высокие стандарты, высокие требования – это на самом деле неплохо. Самое главное – очень сильно в это не заиграться и найти баланс между идеальным и рациональным. И основная тут рекомендация – это включить здравый смысл. Ну, допустим, у нас медленно грузится сайт. Это критично или не критично? Да, это критично, потому что это намного что может повлиять. Допустим, у нас описание товара на сайте, и мы там нашли ошибки. Это критично, ошибки это не очень хорошо, но их можно исправить, поэтому это не критично. Допустим, у нас ошибка в цене товара. Вот здесь это критично, и таких ошибок будет не должно. То есть мы просто включаем здравый смысл. Еще можно опираться на бюджет времени. Этот тоже очень сильно помогает. Допустим, у нас есть какой-то бюджет, и мы, исходя из этого, думаем, сколько мы можем потратить на ту или иную задачу. Обидно, когда в погоне за перфекционизмом начинают тратить время на что-то одно, и потом на другие задачи, какие-то идеи, даже целые проекты, времени уже не остается. И это начинает делаться в спешке, в режиме аврала, и нормально сделано уже быть не может, потому что на это не хватает времени. Еще хочу обратить внимание на важный момент, что вот эти вот высокие стандарты, они, как правило, исходят от одного, может быть, максимум двух людей. Так кто-то с руководящих позиций. И когда э, перфекционизм начинает конфликтовать со здравым смыслом, это может приводить к конфликтам в коллективе, к тому, что люди начинают увольняться, то есть команда будет распадаться. Потому что с перфекционистами на самом деле очень тяжело работать. Если резюмировать, вот, то мое мнение, я за здравый смысл, я за баланс, то есть вот просто иногда принять решение, что вот какую-то задачу мы просто делаем нормально, не закладываем туда никаких сложных смыслов, никакого креатива, закрываем ее вовремя и переходим к следующим задачам, чтобы не срывать планы, не срывать сроки и не работать потом в режиме аврал.